И чуть быстрее да. У этого 150, у этого 150 да. У них да, оборот Теперь этот, это дышит. дышит К этой приступаем тогда Да, к этой приступаем С этим оставляем, он да. спокойно зафиксирован Дверь закроем, чтобы он никуда не выглянулся Точно абсолютно то. Да, сливаем. давай Шейник, давай посмотрим Девушка, вы меня слышите? Девушка! Да. Угу. Проводил, все, у нее ничего нет. Я, Я хочу еще раз убедиться. Я не чувствую здесь никаких проблем с шеей. Особенно, как она лежит, она могла изгибающий травма поэтому давай ну, окей так не уверен но давай я его сюда тогда выведу к себе вот а вы поможете мне а? он она может вывалиться дать Тебе. да я ее сейчас сюда к себе попробую выдвинуть вот а Это после этого день, ты... да ты положишь, на... uh, все вместе не сможем не сможешь, давай не давай, давай давай у него дыхание плохое угу. так, так за следить, чтобы... значит смотри сейчас я проведу руку под грудью, да. схвачу за подбородок да. снизу и попытаюсь на себя ее посадить, вот. а после этого а, она должна Хорошо. будет сидеть на мне вот. и Я дальше говори Если, только если надо да, да да давай давай давай давай я убираю руку а я я зачем же ты так делаешь снизу to do with your clothes. И в полном объеме. Макс, ты ничего у нее не нашел? Нет, ничего не нашел. Девушка, которая за тебя... Которую я держу. Так, убирай свою попу. На, сползай. Кроме того, что мы видим, Все плохо. сказали, что ничего нет. Ага. Отлично, ты что-нибудь увидел? Да, убирай попу свою. Да, вообще. Слушай, вытаскивай. Давай, вытаскивай. Ну давай, помогай. Так, Вижу. Я, так... <клышко> бы... я застрял она на меня опирается, я и на нее давлю. Давай сюда, Макс, вот так вот разве, вот так вот, смотри, Макс, Макс, Макс, вот так Макс. вот, да, сзади ее. возьми, а я ноги к нее Руку сюда, за руку. Не так, не так, не так, не так. Снизу вот так, возьми вторую руку, вот, вот так, вот так, вот Кол -кол Колбаса. Да. Вот, все. Угу. Мару рука, да? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, погоди, погоди, стоп. Стоп. На колено перехватывай. Не клади ее, у него дыхание хватит. Не, не вижу. Так, одна есть. Жень, ты будешь ей заниматься тогда? 67 То метров все дела. Пока не, пока не нужно. Товарищ судья, господин судья, это кресло сожато намертво или мы можем ее отодвинуть? Пусть... Пусть хороший. она дышит да, пусть у нее нормально их надо вторую очередь таскать вот но шея опять же может быть травма соответственно воротник есть еще воротник что макс воротник есть миша есть воротник второй миша воротник есть оторвал ага. так, ну что, я ее давай тогда этот а, смотри надо сейчас не дверь а сейчас опять воротник накладывать и я, я, я понял слушай у нас тут нет пульс есть Давай я ее, знаешь как? Сначала. Я ее хочу. Да, давай сначала ее придержу. Да, да, да, да, да. Давай. Открывай. Ага. Отлично. Так, смотри. Дальше, подожди, стой. Не дергай, не колупай. Дальше наша задача на различный воротник. Так, смотри, для... как. Да, вижу. Uh -huh. Постараемся аккуратно это. И так, для этого. Положим ее воротник пока вот так. Да? И подожди, сначала вот так заводим, да? Ого. Давай тогда ее сначала попробуем <звучит> да, и положить на спинку больше. Вот, а после этого попробуем ее направить. Тихо, подожди, подожди, подожди. <звучит> так, <звучит> все, я готов. Э, по Помогай мне ее. Э, да, да, да. Так, Тихо, не только не под голову. Не лезу я под голову. Так. Все, готов? Подожди. Просто, просто э, грудную клетку. Давай. Слушай, подожди, смотри, она вот на руку облаконяется. Можешь руку ее поднять вместе? Не надо. А ты там стабилизируешь эту сторону? Займись тогда остальными, пока мы вдвоем занимаемся. Вот эту сторону стабилизируешь? Я стабилизировал подвородок ей. Давай. А насчет счет три? Давай. Раз, два, три. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Стоп. Стоп. Вот. вот этого достаточно для того, чтобы наложить и воротник. Да, есть. Твоей руки, да, такой? Ну, как, как мы делаем? Сейчас, смотри, ты неизбежно э, вверх дернешь. Давай сначала попробуем. Да, я попробую вывернуть Подожди. Вот подожди. Руки, подожди. Не, не, будет плохо. Почему? Проверено. Плавали знаем. Убери пока. Вообще убираю? Да, убери пока. Убираю. Так. Постарайся сейчас ее придержать голову. Можешь? Не, не, даже не придержать. Переходи, аккуратненько. Можешь, да? Плавненько пробуй. Можешь так вообще держать? Могу Вот эту руку можешь? Да. Так, стоп, это что за так, что нас... кровь? Так, а, что головы... зай, занимайся вот этими тогда двумя тяжелыми Девушки, проверь пульс, пожалуйста В Последнее время был также же 150 Макс, Не зай. менялось Тихо. На шее. Ну, я обозначу, а ты уже скажу. Тихо. 180. 180. 180. 180. 180? Класс, черный. Сейчас держишь. А, вот про с... эту часть. А вот нет, это? Смотри, заплатить. я все, я спереди взял. Давай заднюю задержи. Да, держу. Пропускаю. Держишь спереди? Держи спереди, пожалуйста. Аккуратненько, аккуратненько. Не, не зажимай, смотри, у него под голову уже ушел. Так, готовы Пульс дыхания. Но здесь пульс стабильный, дыхание есть. Воротника у нас больше нету. Пусть дыхание есть. Кемату мы вижу на локте. и, Скорее всего, подозреваю травму живота. Я не понимаю. Нет. Нет, живой живот. живот мягкий. Все, дальше. Поехали. Я бы я, я вы, я резал здесь стабильный. одежду. Я не понимаю, что у него под штанами. Макс, пробеги, пожалуйста, ей. мне отсюда неудобно. Да, здесь, да. Он, пусть он примет, на человеке. Надо. Потому что ей надо. Пусть надо головы, Почему она лежит на спине? Она не задохнется. Вот нормальный. Окей. Дальше. Таз. Кровотечение вроде бы не сломанно Жень, мне не нравится, что она. Ой. Я, ее, я ее задел за ногу. Мне нравится, что она дышит и таким образом и дышит, при этом лежит на спине. На... Это, вот это. кто еще и Давай я. А счет три? Раз, два. два, три Стоп Тихо Перелет У тебя есть что подложить его блин шея хреново зафиксирована я ее все переклопал